Здравствуйте, дорогие бизнесмены! С вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогово-юридического консалтинга в компании «Мое дело». Если вам нравится смотреть наше видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, тогда вы сможете не упустить все самое важное. Темой сегодняшнего обсуждения станут причины, по которым организация может получить отказ в ликвидации. Сегодня моим оппонентом будет уже знакомый ваш специалист, юрист-эксперт Марина Живайкина. Как я говорила в предыдущих видео на тему ликвидации, это такая обширная тема, что за одно видео они просто невозможно рассказать все самое важное. Поэтому тему отказов мы вывели в отдельный ролик. Марина, слово тебе. Здравствуйте, коллеги. Очень рада снова поделиться опытом. Я думаю, начнем с нормативных документов, а потом обсудим практику. Для этого воспользуемся опытом отдела консалтинга сервиса «Мое дело», клиенты которого живут и работают в различных регионах России. Ну тогда, Марина, к делу. Что же говорит нам закон? Какие основания есть у инспекции, чтобы она имела право отказать бизнесмену в ликвидации? Основания для отказа в ликвидации собраны в статье 23 Федерального закона номер 129 ФЗ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но поскольку мы с вами прекрасно понимаем, что номер закона и статьи бизнесу ни о чем не говорит, да и разобраться в содержании закона может только специалист со стажем, я предлагаю условно разделить основания для отказа на три подгруппы. Итак, первая подгруппа – это нарушение в оформлении документов. Вторая – процедурное нарушение. Третье – это основания для отказа, связанные с личностью председателя ликвидационной комиссии, либо ликвидатора. Да, мы согласна с тобой абсолютно. Закон содержит очень сложную терминологию, понять которую не так-то просто. А давай для наглядности тогда для наших зрителей рассмотрим каждую из подгрупп более подробно. Да, конечно. Итак, начнем с первой подгруппы. Это нарушение в оформлении документов. И первым нарушением в данной подгруппе будет неполный комплект документов. Законом установлен определенный перечень документов, которые необходимо направить в регистрирующую налоговую при ликвидации организации. И если какой-то документ будет отсутствовать, то следует ждать отказа со стороны регистрирующей налоговой в регистрации-ликвидации. Арина, можешь коротко напомнить, какие документы входят в этот перечень? Да, конечно. А, перечень документов а, будет различен для каждого этапа ликвидации, а, но я скажу в целом, да, какие документы необходимы для ликвидации организации. А, на первом этапе это решение либо протокол о принятом решении относительно добровольной ликвидации организации и уведомление по форме R15016. На втором этапе потребуется предоставить уведомление по форме R15016 а, об утверждении промежуточного ликвидационного баланса. Ну, и, Наконец, на завершающем а, этапе ликвидации потребуется предоставить а, Уведомление по форме р 15016 ликвидационный баланс, а также мы рекомендуем предоставить платежку об оплате госпошлины. Этот документ в соответствии с требованиями законодательства не является обязательным для предоставления в регистрирующую налоговую, однако с целью сокращения срока регистрации и ликвидации организации мы все же рекомендуем его предоставить. Да, коллеги, от состава документов зависит очень многое. А, Марин, а вот уточни такой еще момент. Насколько я знаю, еще очень важно, кем подписаны документы. Это же верно? Да, Лен, все верно. Это как раз второе нарушение из данной подгруппы, из-за которого возможен отказ в регистрации и ликвидации. Случаи, когда документы подписаны неуполномоченным лицом. Что такое или кто такой, да, это неуполномоченное лицо. Это тот, кто действует от имени организации, но не имеет для этого никаких оснований. Ну, скажем, документы подписал главный бухгалтер, да, не имея на то правовых оснований, выраженных в доверенности от имени организации. А есть еще какие-то причины, которые могут, которые можно, скажем так, отнести в первую подгруппу? Да, конечно, есть. Еще одна причиной, которую можно отнести в данную подгруппу, это несоответствие сведений в документах ликвидатора либо председателя ликвидационной комиссии, сведениям, которыми располагают налоговики. Ну, например, на первом этапе ликвидации у ликвидатора был, скажем, паспорт. В процессе ликвидации организации паспорт был заменен в связи с достижением ликвидатором 45-летнего возраста. Однако этот момент прошляпили, и у налоговой а, сведения о новом паспорте ликвидатора отсутствует. В этом случае следует ожидать отказа в регистрации ликвидации. Ну и еще одним а, примером, а, скажем так, недостоверности сведений а, о ликвидаторе либо председателе ликвидационной комиссии является опечатка, либо какая-то ошибка, да, в документах при указании фамилии, имени или отчества соответственно ликвидатора, либо председателя ликвидационной комиссии. Все это, конечно, нас приводит к недостоверности. Но это самое интересное. Марина, я же права, что на практике это одна из самых частых причин в части отказов от ликвидации. Да, Лен, ты абсолютно права. И особенно это касается адреса. А также случаев, когда... В ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности адреса организации, а общество приняло решение ликвидироваться добровольно. Но тут нет никакой надежды на то, что ликвидация пройдет успешно. Без решения проблем с недостоверностью адреса добровольно закрыться у компании не получится. Да, абсолютно верно. Напомню, что по недостоверности сведений у нас уже представлен отдельный ролик, так как эта проблема касается не только ликвидации, но и в целом процессов введения деятельности компании и может очень, приводить к очень серьезным финансовым проблемам и нарушениям соответственно. Поэтому будем рады вашей подписки на наш канал, чтобы вы могли отслеживать все видеоролики на наши новые темы, пользоваться информацией из них, в своих целях, для, с выгодой для вашего бизнеса. Если вам нравится наш ролик, то также нам будет очень приятно, если вы будете ставить лайк, либо писать комментарии. Ну, мы немного отвлеклись от сегодняшней темы, давай продолжим, Марин. А, Марин, думаю, вот по недостоверности как бы нет смысла останавливаться, поскольку мы все-таки рассмотрели эту тему отдельно. Там будет все достаточно очевидно, исходя из той информации, которая представлена уже в предыдущем видео. Давай-ка мы рассмотрим, что подразумевается под процедурными нарушениями, потому что звучит так громоздко. Что же это на самом деле такое? К процедурным нарушениям можно отнести следующие моменты. Во-первых, это направление документов в неуполномоченный орган. Сразу оговорюсь. Вопросами регистрации в субъектах, как правило, занимаются единые регистрационные центры ФНС России. Ну, скажем, в Москве таким регистрационным центром является МИФНС номер 46 по городу Москве. А в Московской области это МИФНС номер 23 по Московской области, ну и так далее. Так вот, направление документов в неуполномоченный орган повлечет за собой отказ в регистрации и ликвидации. Далее, следующим основанием для отказа послужит то, что документы на ликвидацию подали, а обязательную отчетность в пенсионный фонд сдать забыли. Как мы знаем, инспекция в процессе ликвидации направит запрос в ПФР относительно задолженности по взносам и сдачи отчетности. Так вот, в данном случае ПФР сообщит налоговому органу о том, что у организации есть долги, либо не сданная отчетность. И в этом случае регистрирующая налоговая откажет в регистрации ликвидации организации. Следующим основанием для отказа послужит наличие у налоговиков судебного акта, либо акта судебных приставов о запрете совершения отдельных регистрационных действий. Пока не закончится судебная эпопея или разборки с приставами, ликвидировать организацию добровольно не получится. Далее, основанием для отказа также станет неуведомление кредиторов о предстоящей ликвидации организации. Тем самым будет нарушен закон, и это приведет к отказу в регистрации и ликвидации организации. Также основанием для отказа в регистрации и ликвидации послужит несоблюдение установленного закона, законом порядка проведения процедуры ликвидации. Об этом нам говорит статья 23 закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Марин, а где вот непосредственно бизнесмены могут сами уточнить, что входит в процедуру ликвидации. Порядок ликвидации юридического лица установлен Гражданским кодексом и уже названным ранее законом о государственной регистрации. В частности, Гражданский кодекс говорит о том, что в процессе ликвидации, как в процессе ликвидации организации работать с кредиторами, определяет их очередность, условия, при которых требования кредиторов можно считать выполненными и другие нюансы. Ясно, Марин. тогда предлагаю перейти уже от законов, ну, непосредственно к самой сути. Каков же порядок непосредственно ликвидации бизнеса? Процедура добровольной ликвидации организации предусматривает ряд действий, которые можно сгруппировать в следующем порядке. Первое – это принятие решения о добровольной ликвидации организации. Второе – ликвидация активов и расчеты с кредиторами. Третье – Расчеты с учредителями. Ну и, наконец, четвертое. Регистрация ликвидации общества. Интересно. А давай рассмотрим вкратце каждый из этих шагов. Как, Лен, ну, конечно, рассмотрим, разве я могу тебе отказать, но сразу подчеркну, что все-таки ликвидация – это очень объемный процесс, поэтому, чтобы не делать видео слишком тяжелым для наших зрителей, я опишу процесс максимально упрощенно. Не буду проговаривать все 150 статей закона, а только отмечу ключевые моменты. Да, Марина, согласна с тобой. Остановимся на самых важных моментах процедуры. А если у наших зрителей будет детальный вопрос, то мы всегда будем рады оказать юридическую консультацию или подготовить необходимые документы в рамках услуги ликвидации от компании «Мое дело». Ну, итак, продолжим наше интервью. Начнем с самого первого шага. А, принятие решения о ликвидации. Давай да. да, Лен, первым этапом ликвидации является принятие такого решения учредителям либо учредителями. Оформляется такое решение в зависимости от э, количества участников в обществе. Да? Если общество состоит из одного участника, то решение о добровольной ликвидации организации оформляется решением единственного участника. Если же общество э, создавалось несколькими участниками, то решение о добровольной ликвидации организации оформляется в форме протокола общего собрания участника. При этом отмечу, что решение такое должно быть принято всеми участниками единогласно. В этом же решении либо протоколе формируется ликвидационная комиссия, либо назначается ликвидатор, а также устанавливаются порядок и сроки ликвидации Марин, как все мы знаем, срок ликвидации ограничен. А если не удалось уложиться в установленный срок, то как быть? Лен, все верно. Срок ликвидации общества не может превышать одного года. И если в указанный срок организации не уложилась, то срок можно продлить только в судебном порядке и не более чем на 6 месяцев. Сразу же оговорюсь, что для того, чтобы продлить э, срок ликвидации организации на 6 месяцев, должны быть основательные причины. А оговорка «просто не успели» не подойдет. Если в этот срок не уложились, то нужно оформить отказ от ликвидации, подождать полгода и только потом начинать весь процесс сначала. Хорошо. А что же делать после принятия решения о ликвидации непосредственно? После оформления решения о ликвидации, ликвидационная комиссия или ликвидатор должны совершить следующие действия. Уведомить Федресурс о ликвидации. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации. Сообщить о предстоящей ликвидации в регистрирующую налоговую, на это также отводится срок, равный трем рабочим дням с момента принятия решения о ликвидации. Далее сообщить о предстоящей ликвидации кредиторам и разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвидации общества, а также порядке и сроках заявления требований его кредиторами. А у кредиторов есть определенный срок для предъявления таких требований? Да, конечно, есть. И срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в Вестнике государственной регистрации. Да, нелегкая эта работа. И, друзья мои, замечу, что это только первый шаг. Марин, ну давай тогда далее рассмотрим. Дальше я все-таки думаю, наверное, будут расчеты непосредственно уже с кредиторами. Да, все верно. Следующим шагом будет ликвидация активов и расчеты с кредиторами. Ликвидация активов? Ну, какая-то прям непростая формулировка. Марина, давай-ка мы тут все-таки менее сложно поясним нашим зрителям, что же это такое ликвидация активов и как это все-таки сделать в живой в процессе ликвидации, скажем так. Но на самом деле все не так сложно, как звучит, но честно скажу, что все же это трудоемкая процедура. Итак, если рассматривать этот момент подробнее, то ликвидационная комиссия или ликвидатор прежде всего проверяют имущество, то есть активы и обязательства организации. Затем принимаются меры к выявлению кредиторов и данные кредиторы письменно уведомляются о предстоящей ликвидации организации. Далее рассматриваются предъявленные кредиторами требования. И либо принимаются эти требования к учету, либо же ликвидатор, либо ликвидационная комиссия отказывают в удовлетворении требований кредиторам от имени организации. Кроме того, комиссии или ликвидатор принимают меры к получению задолженности от контрагентов, в том числе и в судебном порядке а также представляют интересы общества в процессе налоговой проверки. Вот тут хотелось бы даже подчеркнуть, что, как бы дорогие наши зрители, напоминаю, возвращаясь к нашим предыдущим роликам по тему ликвидации, что вот такая проверка, которую в самом конце озвучила Марина, она действительно не исключена, надо об этом помнить и морально к этому готовиться, потому что если вдруг она будет, чтобы вы могли предоставить все необходимые документы, соответственно, обосновать все свою деятельности и так далее, чтобы как можно быстрее ликвидироваться и забыть, скажем так, об этом. Помните об этом, обращайте, пожалуйста, на это внимание. А, Марина, какие у нас действия последуют дальше? Ну вот, закончился у нас срок предъявления требований кредиторами. Что далее делать ликвидационные комиссии? После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидатор или ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс должен быть утвержден единственным участником, либо всеми участниками организации. Такое оформление, опять же, будет осуществляться либо в виде решения единственного участника, либо в виде протокола общего собрания участников. Марина, а какие дальнейшие действия после этого? После этого ликвидатор, либо председатель ликвидационной комиссии, уведомляют налоговую инспекцию о составлении промежуточного ликвидационного баланса, предоставив соответствующие документы. Марин, тогда у меня возникает еще такой вопрос. А можно ли это сделать более ранние сроки, например, до двухмесячного срока? Нет, Лен, законом установлены определенные ограничения. А Так, уведомить налоговое составление промежуточного баланса нельзя ранее следующих сроков. Это а, ранее срока предъявления требований кредиторами, а, ранее вступление в законную силу решения суда по делу в отношении ликвидируемой организации, содержащей требования, предъявленные к нему кредиторами. А затем ранее окончание выездной налоговой проверки и оформление ее результатов, либо завершение таможенной проверки и оформление ее результатов. Понятно. Дорогие зрители, отдельно тогда подчеркну, что очень важно соблюдать определенный порядок уведомления налоговой и, соответственно, установленные сроки. Марин, хорошо, а какие дальнейшие действия? А далее ликвидатор или ликвидационная комиссия выплачивают денежные средства кредиторам. А если недостаточно у нас средств, как быть? А, ну, в этом случае будет продаваться с торгов имущество компании. А продается любое имущество, любой стоимостью или, может быть, есть какие-то исключения? Исключения есть. Имущество, стоимость которого не превышает 100 тысяч рублей, согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу, продается без проведения торгов. А если общество недостаточное имущество для расчетов с кредиторами как быть в этом случае если будет выявлено что у организации недостаточно имущества для расчетов с кредиторами то ликвидатору или председателю ликвидационной комиссии потребуется обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом хорошо марин а тогда а какие еще есть обязанности у ликвидатора либо у ликвидационной комиссии соответственно. А, ну, ликвидатор либо ликвидационная комиссия также сдают всю необходимую отчетность по организации, в том числе и по сотрудникам в соответствующие ведомства. А, хочется обратить внимание, что с 13 августа 2020 года невозможно ликвидация организации до завершения расчетов с увольняемым персоналом по выплатам, которые предусмотрены трудовым законодательством а в связи с ликвидацией организации. Да, такие процессы важно проводить со знанием дела. И я думаю, не только с юридической стороны, но и с бухгалтерской, и с налоговой. Поэтому компания «Мое дело» всегда готова поддержать оборону в этой части за вас, дорогие бизнесмены, как по юрдокументам, так и, соответственно, по отчетности. У нашей команды богобслуживания есть услуги разного формата на этот счет. А если вы же все-таки все приняли решение делать самостоятельно, ну, либо, соответственно, со своим специалистом, то не спешите с этим вопросом, обязательно изучите все основательно. С нашей стороны для этого также есть очень ценный продукт. Это справочно правая система «Бюро» которая всегда дает актуальную информацию по правовым основам деятельности, как с бухгалтерской точки зрения, так с юридической точки зрения, что позволит вашему бухгалтеру, либо, не знаю, ответственному лицу, провести все корректно и с наименьшими рисками, соответственно, для вас. Ну, мы немножко отвлеклись, Марин давай продолжим. А как же быть с учредителями? Кредиторов мы с тобой обсудили достаточно подробно, с ними все понятно. А учредители что-то получат или уже их оставят с носом, без ничего, так сказать? Лена, несомненно, с учредителями тоже рассчитаются, если, конечно, что-то останется после расчетов с кредиторами. И это уже следующий этап ликвидации – расчеты с учредителями. После расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия или ликвидатор проводит инвентаризацию оставшегося имущества. На основании этих данных составляется ликвидационный баланс который должен быть утвержден единственным участником общества или же общим собранием участников. Марин, а оставшееся имущество передается учредителям, верно я понимаю? Да, абсолютно верно. Далее комиссия или ликвидатор передают оставшееся имущество учредителям, имеющим право на это имущество. А если учредители не могут поделить это имущество, ну, сама понимаешь, на практике это довольно частый случаи, в этом случае, если они не могут договориться между собой, какие мы можем произвести действия? При наличии спора между учредителями относительно распределения имущества, оно продается с торгов. И тогда в первую очередь выплачивается распределенная, но не выплаченная часть прибыли, а во вторую распределяется оставшееся имущество пропорционально долям учредителей. Хорошо, со всеми мы рассчитались, а что же мы делаем дальше? Ну а дальше ликвидатор или ликвидационная комиссия оплачивают государственную пошлину и уведомляют регистрирующую налоговую о завершении процесса ликвидации. А, обращаю ваше внимание, что сделать это можно не ранее, чем через два месяца с момента размещения в а, вестнике государственной регистрации публикации о ликвидации организации. Спасибо, Марина. Сама процедура ясна. Предлагаю тогда перейти к третьей подгруппе. Что же это за основания такие, которые связаны с личностью? Расскажи-ка нам. А, ну, в данном случае речь идет об административных наказаниях, действующих на момент подачи документов о ликвидации. Ну, скажем, в отношении ликвидатора или председателя ликвидационной комиссии не истек срок административного наказания в виде дисквалификации. Марин, требования мы с тобой, конечно, рассмотрели. Теперь хотелось бы узнать, о чем, о, о чем говорит практика по отказу от ликвидации. К примеру, по недостоверности мы с тобой указали, да, что это довольно частый случай. А какие еще вот такие частые ошибки все-таки есть на практике у наших специалистов? А, ну За практикой мы обратимся к отделу консалтинга сервиса «Мое дело». 99% клиентов, которые получили отказы и обратились за помощью к нашим специалистам, не сдали вовремя отчетность в ПФР. Другой группе клиентов, которые самостоятельно готовились к ликвидации, отказали из-за предоставления неполного пакета документов. Например, на первом этапе ликвидации в ФНС не было предоставлено решение о начале ликвидации. Также примером неправильного оформления документов может послужить случай, когда дата ликвидационного баланса более поздняя, чем в прилагаемом протоколе, либо решении единственного участника. Также не исключена неразбериха с долгами перед бюджетом. Ну, скажем, в справках ПФР нет долгов, а в базе налоговиков эти долги есть. Марина, а встречаются какие-то нестандартные ситуации, по которым возможно, отказ в ликвидации? Да, несомненно, встречаются. Иногда бывают, честно говоря, просто экзотические случаи, связанные с индивидуальным подходом а, инспекции в субъектах. А, ну, К примеру, организация получила отказ в регистрации а, ликвидации а, в связи с тем, что председателем ликвидационной комиссии был назначен директор. А в период его руководства в ЕГРЮЛ а, вносились сведения о недостоверности адреса организации. А, конечно же, недостоверность была устранена в установленный законом срок, однако а, три года с момента внесения записи в ЕГРЮЛ не истекли. И этот факт послужил для налоговиков основанием для отказа в регистрации и ликвидации. В общем, можно сделать вывод, что ситуации бывают разные. И Если принято решение о ликвидации, есть смысл все же обратиться к профессионалам в этой области, которые имеют большой практический опыт в ликвидации организаций. Да, абсолютно согласна. Помощь квалифицированных специалистов зачастую бывает просто необходимой. Правовую поддержку могут указать юристы компании «Мое дело». С их помощью будет проще сформировать абсолютно правильно обязательный комплект документов, пройти без нарушения саму процедуру ликвидации. И в целом эксперты всегда поддержат информацию рекомендациями, озвучат все возможные риски, да, и что лучше сразу исправить до ликвидации, до подачи документов, для того, чтобы пройти ее максимально безболезненно, эту процедуру. Марина, спасибо большое за подробные доступные пояснения такой сложной процедуры, на самом деле, процедура ликвидации бизнеса. Бизнеса. Лично мне было сегодня очень интересно с тобой пообщаться. Думаю, зрители наши также не остались равнодушными к данной теме. И самое главное, если все-таки кто-то уже принял такое важное для себя решение, как закрыть бизнес, то обратите внимание, пожалуйста, на информацию, озвученную нашим экспертом. Пользуйтесь ей, скажем так, в целях своего бизнеса. Пользуйтесь советами нашего листа-эксперта. Они позволят вам закрыть свой бизнес без лишнего этапа, как отказ. Благодарю всех за внимание. Я была рада обсудить тему ликвидации организации, поскольку сама процедура имеет довольно много сложных и непредсказуемых моментов. Большинство из них мы сегодня обсудили, и я думаю, что это поможет нашим зрителям в ходе ликвидации организации. А наша команда всегда готова поддержать наших клиентов в вопросах ведения бизнеса. Да, как верно отметила Марина, мы будем рады вас поддержать при необходимости помочь с подготовкой документов, прояснить возникшие вопросы как в правовой сфере, так и в бухгалтерской. Если остался вопрос на озвученную тему, не стесняйтесь, пишите комментарии к видео, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш канал. Дорогие коллеги, удачного вам ведения бизнеса и до новых встреч!